Это зу, это зу. One two, one two, это Амалия. Сегодня будет просто бомбезная программа, ты не пожалеешь. Ты увидишь, как тиктокеры обучают Олдо всем примудростям тиктока. Вы будете смотреть, они будут выполнять. Вам надо выбрать того, кто вам понравился, либо пара, либо кто-то один. вы готовы, погнали! Удачи! А визитка это короткий тикток. и говорить бла, ну, там бла-бла-бла на трен там да, да, да. Я тебе говорю. Да. Идеально. Вот. О них я могу сказать, что они вот просто пришли и победили. Смотрите, как они же слажены, все, все это работает Жанник. Не надо это, конечно, я не настроение болтать. Да. Йоу, сейчас мы сделаем круто. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. <соценно> сейчас мы будем монтировать. Ну я делаю веб, а вы должны вебать. Тренд для ТикТока. Я... У нас сейчас будет замечательный челлендж. Насуйте, насуйте на сайт. приходите на сайт, который будет появляться на вашем экране.